Между нами бездна. Хочу найти, хочу найти тебя, тебя. Месте нам нельзя. И мне так тесно. Кадну пойти, кадну пойти. Честно, честно. Месте нам нельзя. Ты так близко, я далеко. Я на небе, ты высоко. Сердце